Валер, привет! Хочу сказать тебе огромное спасибо за помощь в приобретении квартиры. Все было очень круто. Спасибо тебе огромное. Один бы я с этим точно не справился. Вот. Так что буду рекомендовать тебя, своим друзьям и знакомым. Пока!